Каким же образом реализован механизм настройки прав доступа в продуктах фирмы 1С? На самом деле стоит отметить, что во всех продуктах фирмы 1С последнего поколения настройка прав доступа выполнена одинаково. То есть этот видеоматериал он будет полезен не только в контексте использования продукта 1С розницы, но и в контексте использования любого продукта последнего поколения от фирмы 1С. Вот так вот. И э, давайте уже будем рассматривать, на чем же основан механизм э, предоставления прав доступа пользователей. Если говорить с самого начала, то э, в продуктах 1С этот механизм очень тесно связан с так называемыми ролями. Каждому пользователю мы тем или иным способом, позже рассмотрим, каким именно мы предоставляем определенные роли. Что же такое роль? Я постараюсь выразиться максимально абстрактно, чтобы не было никаких технических моментов, связанных уже с программированием. Так вот, роль это некий механизм, предоставляемый на уровне платформы 1С, суть которого в том, чтобы предоставлять пользователю или не предоставлять пользователю право на выполнение определенных действий с определенными данными. Вот так вот. Если говорить на уровне примеров, то, предположим, у нас, если пользователь является кассиром, то он, например, должен иметь право на чтение справочника номенклатура. Вот так. Если уже а, именно в контексте продукта 1С-розница. Понятно, что а, по логике вещей у пользователя может быть одновременно несколько ролей, и технически система реализована таким образом, что роли объединены в так называемые профили групп доступа. Что такое профиль групп доступа? Это просто совокупность ролей, включенных в этот профиль. И мы на уровне системы, как мы увидим позже, в конечном счете пользователю предоставляем роли определенных профилей. Вот так Почему у пользователя может быть много ролей? На самом деле, если вернуться к нашему примеру, если пользователь у нас кассир, то он э, должен иметь права не только на чтение справочника номенклатуры, но и, на, например, на проведение документа там, чек. К примеру, так. Это уже может быть другая роль. Таким образом, логически получается, что роли удобно объединять какую-то объединяющую сущность, Который, который и является профиль групп доступа. И мы с вами в дальнейшем попробуем э, на рисунке, на схеме отобразить э, взаимодействие именно вот этих вот сущностей, какие в системе реализованы. В системе 1С, с помощью которых предоставляется, с помощью которых реализован механизм настройки прав доступа пользователей. И вот мы сейчас уже наглядно видим, что это такая сущность, как пользователь, и такая сущность как профиль групп доступа.